Компания Легпром, с вами Александр Чумаков. Хочу представить вам нашу алюминиевую бродерную раму для шаблонных автоматов. Все эти рамы оснащаются прищепками с возможностью регулировки, максимально уменьшая выпады вашей ткани. Естественно, рамы идут в размер вашей машины и скрепление под вашу машину, либо бонки, либо центровка. Все рамы идут с жесткими углами для того, чтобы все было крепко, и, естественно же, мы оснащаем двумя импостами. Это продольный алюминиевый и поперечный металлический. Если оснастить импосты также прищепками, то максимально быстро вы переоснащаетесь на меньший размер. Размер можете делать хоть 30 на 30 сантиметров. Будьте с нами, мы сделаем и не такое.